Так, ну что, погнали. погнали Рестиги Мишечка. Гоночку. гоночку на выживание. Сымпалой. И <с> куча мотоциклов впереди. 22 круга. Вот это жесть. Хорошо у меня носит. Ой-ой-ой, какая карта жесткая. Меня просто занесло. Но хоть ускорение есть. Да. Yeah. У тебя тоже есть ускорение. Да. Круто. Ты еще Конечно. пакет можно брать. Да, да, да. Ах ты гад. Но мне, честно говоря, ускорения хватает. Чтобы Я тут была с одним парнем соревнуюсь прям. Ах ты гад, он пытается меня изрешетить. Тут я еще кого то успеваю разрешить надеюсь это ему окупится. ох елки зеленые так ускоряемся нафиг отсюда ставим так. мины обязательно нет не ставь мины я же могу подорваться по им полу жестко носит Жесть, там кто-то вообще что-то все взрывает. Меня чем-то попали. Да ладно, чем? Ага, замедлением. Он долго стрелял. Да блин! Воу, воу, воу, воу. Жестко, Тут еще какая-то хрень активировалась. Да что ж за фигня-то? А, По... Почему? Я попался в мину! Я вылетел с трассы! И застрял. Вообще страцция, да? Ну не вообще я в камнях. Как? А как обратно-то? А я не знаю. Капец, я теперь четвертый. Ты четвертый, я вообще да. шестой. Как подлететь? А, -а, а! Я не могу заехать. А, вон я тебя видел. Я не могу заехать. Я да. не могу заехать. Что за фигня? Кто? Слушай, а как реально Кто заехать? Меня так сильно Оба. Нет, я не могу. Меня просто все обогнали. Капи. Это жесть. Да, не везет, так не везет. Ну тут есть кнопка прыжка, но вот что-то она нифига не срабатывает. А меня вообще взорвали. Так. Я понял. Да, жестенько Не в ту сторону. Ну понятно, что... О, я даже шестой. Кто-то вообще вышел с дистанции. Типа того. Так, кажется, я нашел самолет. Попробуем. А ч ⁇ у меня столько здоровья мало? <свистит> Офигеть. Кость я вернулся на трассу. Я сейчас покажу. О, привет, FSF. Тебя видел. Эм. меня как-то.